Да, да. Да, а элементы, такие, да это называется термоэлектрические элементы. Там немножко, в принципе, там тоже PN-переход используется. Так вот, надо было вот так сделать. Вот. То есть там нам нужно не один PN-переход, а два. То есть мы берем этот цепь и замыкаем с двух сторон. Если мы будем одну сторону греть, ну, то есть разница температур будет на двух контактах. у нас будет создаваться вот точно так же ток, и он будет циркулировать. Мы тут где-то что-нибудь сделаем, там, аккумулятор или еще что-нибудь. Это называется термоэлектрический элемент, а эффект называется эффект пильтье, эффект заебекка, эффект Томпсона. Вы еще можете почитать. Они тоже везде используются. То есть эффекты Пельтье, вы, эффекты наверное, все знаете, в технике, которая выделяет много ну, тепла, ну, в принципе, любая компьютерная техника, там используется эффект, ну, Элемент пильти для охлаждения. Потому что если мы. Ну, то, там все то же самое, только наоборот. Там обратно, да. То есть мы подъем напряжение, и у нас одна сторона снагревается, вторая охлаждается. Да. И мы используем ту, которая охлаждается. Чтобы охлаждать наш, в общем, прибор. еще вопросы. Да, да. Полуправо, получается, как я понял, вы сразу же сказали, одну сторону пропускает пищевар, в другую не пропускаете. Нет, полупроводник. В каком-то смысле. Не-не-не. Да? Это было поход. Полупроводник, в том смысле, он полупроводник, что если у него есть электроны вот здесь, в зоне проводимости, он проводит. Но если их там нет, он не проводит. они здесь могут появиться только если мы сообщим соответствующую энергию. Посветим, нагреем, там, напряжение приложим. То есть поэтому он будет проводить. А когда этого всего нет, он не проводит. Ну, то есть при нуле Кельвинов он не проводит. Чуть-чуть больше, но все равно какая-то часть электрончиков будет, но их будет мало. Ну, то есть скатываться они могут, правильно? То есть из ну, проводника Play, проводника правильно? Ну, тут да, то есть тут. То есть, ну там да? нет, там фишка какая. Это же как бы скатываться, ну, тут все упрощенно. Тут на самом деле возникает такое поле. Когда вот они так разделились, тут то только соединили, то тут получается, что все электронные дырки, которые здесь, они комбинированы. Ну, даже, мы говорим о собственных, правильно, а есть же какие-то еще электроны, которые на вот, внешние источниках приходят, правильно? И, ну, материал, которые попадают. Ну, ну да, это как про собственные, которые здесь. Я про то, что просто так они тут скатываться не будут. Потому что здесь, если мы так просто сделаем такую структуру и оставим её лежать, ничего с ней не делать, вот в этой зоне все дырки электроны рекомбинируют друг с другом, и получится у нас, что в одном месте тут вообще не останется, электронов, а здесь не останется, а тут, году будет слишком много, то есть они все сюда попадают. И у нас возникает внутреннее, как называется, ну, внутреннее поле электрическое. Плюс и минус. И просто так они уже двигаться не будут. Только если мы включим ток, да, это называется потенциальный барьер, там ну, еще какие-то названия есть, Поэтому просто оставив эту систему, они у нас так делиться не будут. Только если мы включим ток, посветим, еще что-нибудь, это начинает работать. То есть, если у нас есть внешнее поле, оно электрическое, да, и оно в прямом направлении направлено, да. То, да. Они, как бы, то барьер снижается. Если да. приложить поле в обратном направлении, то барьер повышается, получается. Если мы нам надо так, чтобы барьер понизился, нам нужно, чтобы направление этих полей было противоположное yeah. а чтобы повысился в одну сторону well, в общем вот так диоды работают вот Да. <смех> <как> <смех> <это> <смех> да. Вот, вот светодиод получается на этом в принципе работает но да. мы их делаем все мощнее мощнее редкие физические ограничения из-за материала или мы их можем бесконечности делать все более мощными все более яркими ограничений очень много это например причина почему Синие светодиоды сделали так поздно. Во-первых, потому да, и дали, потому что это была очень сложная задача. Во-первых, мы их делаем тонкими пленками, ну там множество слоев разных тонких пленок. Когда мы наполняем эти пленки, чем, чем тоньше пленка, то есть на, на границе каждого материала есть дефектный слой. То есть там дефектов намного больше, чем в середине. Если мы уменьшаем пленку, у нас этих деф... ну, слой дефектов будет больше, чем сама, в общем -то, толщина. нам нужно избавляться от дефектов. Плюс то, что мы делаем PN-переход, мы набираем два разных материала. У него две разные, два разных, ну, если там PN-переход на основе кремния, там еще разница между расстояниями атомов N-типа ну, вот, и п типа приблизительно похоже. Но если ну, в светодиодах используются другие материалы, их различия расстояние атомов, ну, в общем, отличается. Поэтому у нас слои одни сдвинуты на, относительно других. А это тоже дефект, если слои не, не, не четко идут. Это рассеивает электронный. Поэтому подбор вот этих вот слоев, которые будут друг к другу подходить, чтобы было мало дефектов, это очень сложная задача. И поэтому, ну, насколько бесконечно, не, не могу сказать, но это, в общем, технологически сложно. Да. Стало ясно понятно, как работают диоды. Сможешь объяснить так же просто, как работают транзисторы, хотя бы схематически? Сейчас. Где там? Транзисторы тут еще один антип, то есть там два PN перехода, а проводочка три, то есть один проводочек идет, второй проводочек идет, третий проводочек идет. То есть мы ток подаем не один раз через всю структуру, мы можем, вот эта среда называется база. То есть мы ею контролируем, вот как раз какой величину у нас будет эта ступенька. То есть если в диоде в любом случае выпускаем ток в одном направлении, у нас он работает, в другом не работает, то с транзисторами мы можем регулировать. Когда нам нужно, чтобы ток там влево ток или вправо, мы можем это одним прибором регулировать, а не делать два диода или несколько. Ну, в общем-то, все. Суть транзистора то, что благодаря тому, что у нас два PN-перехода и один этот проводочек, мы можем регулировать движение только в две стороны, чтобы он так тек, если нам нужно, и он и так будет течь. В диоде этого не будет. Вот всю эту физику я рассказать как-то не хочу. Ну, там два, почему этих перехода еще могу до 10 минут рассказывать, но не хочу. То есть мы еще, получается, добавляем Да, да, да. Да, да. Есть какие-то приборы, которые состоят из большего количества? Например, да, современные приборы состоят из большего количества. И причем, и причем даже, это даже связано не функционально, а тем, что нам нужен один ПН-переход. Часто бывает, что нужен в даже с тех же светодиодах, нам нужен один план-переход. Но все эти дополнительные слои тут должны быть контакты, слой буферный, который будет уменьшать количество дефектов. Это все в 7-8 слоев будет в любом случае. То есть так просто два не соединяют. Плюс еще все нанотехнологии, вот мне хотелось бы отдельно поговорить про нанотехнологии с точки зрения вот, физики зонного, зонной структуры. Там, там фишка в том, что когда делаете очень много маленьких слоев, в вот этих вот ступенек здесь можете делать какую угодно зонную структуру. И это просто помогает делать не 20 транзисторов, диодов и всего, а вот один маленький прибор сразу его напалять с очень сложной зонной структурой, и он будет облиять очень классными свойствами. То есть заменять кучу кучу других элементов. Да. Какой вообще минимальный физический предел для перехода? Ну, вообще, наверное, это ну было я думаю, я было. думаю, да. Нам нужно будет, наверное, пару но атомов. Частота, сможем, когда инфекта, да, ну, тут да, но я, наверное, хотел бы сказать, есть, что когда мы то, научимся так? манипулировать отдельными атомами, нам даже не, не атомами, а электронами, нам даже дырки не нужны будут. У нас будут электроны спин вверх, спин вниз. И нам этого будет вообще достаточно чтобы делать все то же самое, что вот сейчас с помощью дырок в электронах делается. Это да? Ну да, там много всяких вещей. А вот двигать, вроде же, уже умеет манипулировать. Ну, двигать, двигать атом — это одно. А вот манипулировать электроном, менять его спин и делать эту структуру, чтобы она работала, то есть проводочки, по которым будет бегать, бегать по одному электрону. Ага. То есть это уже другие нюансы. Ну нет, сто стрем это 10 нанометров, это, это нормально, как бы сейчас такое делают. То есть, в общем-то, это не предел.